Почему ввели банкноты нового образца? Какая банкнота попалась моему подписчику и что бы это могло значить? Какие могут быть браки банкнот Украины, которые стоят ну, очень дорого? Все это в этом видео. Продолжайте смотреть, если тема интересна. Вот такую банкноту мне прислал подписчик в Instagram. смотрите здесь не хватает водяного знака Леся Украинка, эту банкноту ему дали на сдачу и действительно вот по фотографиям видим что дизайн, цвет, все совпадает, но кроме водяного знака, подобные если это брак и банкнота оригинальная, то такой брак стоит очень дорого какие могут быть браки скажите вы то есть где делся водяной знак на самом деле уже мы видели на сайте Violite по продажам вот такую банкноту 50 гривен в которой водяной знак размещен с разворотом на 180 градусов друзья мы видим что она набрала довольно приличную сумму и на самом деле Violite это тот сайт куда стоит выставлять ваши браки на продажу. Действительно, если вы встречаете банкноту, в которой что-то не так, не тот цвет, не, нету, не хватает какого-то защитного элемента, например, как защитного элемента на 100 гривнах это Spark, его не может не хватать. Обязательно выставляйте на виолете, продавайте. И потому что есть огромное количество банистов, которым эта тема интересна. Вот такую банкноту я показывал, как видите, она набрала приличную сумму. Ссылочку на раздел банкнот я оставлю в описании. Давайте Дальше продолжим обсуждение, почему же ввели новый образец 200 гривен. По статистике от Национального банка у нас 200 гривен. Это вторая банкнота по количеству подделок, которые изымает Национальный банк. И, друзья, на самом деле подделок... Гораздо больше, просто не все обращаются, они могут быть в обороте, а у кого-то по вам попалась подделка и человек боится ее куда-то деть, потому что Национальный банк просто изымает подобные банкноты без компенсации стоимости. Поэтому очень важно, чтобы вы проверили свои банкноты в кошельке, посмотрели, что у вас, нет ли у вас подделки, Потому что вы потеряете деньги или наоборот, если у вас бракованная банкнота, как вот эти 50 гривен, то вы заработаете на этом, так что обязательно поставьте на паузу, посмотрите какие банкноты прямо сейчас у вас в кошельке, напишите, если у вас что-то есть необычное в комментариях обязательно то есть, что мы можем сказать, что обновление банкнот, их дизайн связано, конечно, с защитой, защитой банкнот от подделок. А новые банкноты, которые вот-вот только вышли, 220 гривен и будет полностью серия, они посвящены 30-летию независимости нашего государства. И, друзья, эти банкноты коллекционные в обороте, встретить их ну, нереально, разве что кто-то ими будет платить, но при этом банкноты стоят дороже своего номинала и нет смысла, их просто так использовать в обороте. Разве что мы заплатим этими банкнотами, чтобы посмотреть на реакцию харьковчан или украинцев, как люди реагируют, замечают ли они вообще какие-то водяные знаки. На этих банкнотах ну что ж друзья спасибо всем кто посмотрел этот видеоролик поставьте лайк если он вам понравился поделитесь с одним человеком возможно эта информация будет для него полезна. это в telegram вайбер ватсап фейсбуке просто поделитесь и он будет вам благодарен если найдет дорогую банкноту всем хорошего настроения всем пока друзья